Каждое животное имеет свой механизм борьбы за выживание. От них мы можем взять пример. Сегодня мы поговорим о чайках. Чайки принадлежат семейству ржанкообразных. Перья в основном белого или серого цвета. Часто в области головы, спины или крыльев черного цвета. У многих подвидов птенцы имеют коричневый оттенок. Самцы и самки внешне отличаются только размерами. Самцы чуть крупнее самок. Чайки очень шумные птицы, а на их сборишах шум становится еще сильнее. Визги иногда режут слух. Большинство подвидов чаек живет на побережье. Некоторые из них живут и на суше, в основном у больших водоемов. Только некоторые из них большую часть времени года проводят на берегу высокогорных озер. А несколько подвидов интегрировались в цивилизацию. И зимой живут на мусорных свалках, отчесных и рыбных фермах. Гнездятся на земле. Некоторые подвиды вьют гнезда на скалах. В основном гнездятся колониями. Обычно в каждом гнезде откладывают по 2-4 яйца, которые агрессивно защищают. Родители в течение 3-5 недель по очереди высиживают яйца. Птенцы с самого рождения могут ходить и плавать. Но в основном сидят в гнезде и питаются с помощью родителей. Учатся летать от 3 до 9 месяцев. Причем у мелких видов этот период короче, чем у крупных. Чайки живут до 30 лет. Чайки отличные мастера парить даже при сильном ветре. В основном они ищут еду на побережье, иногда крадут добычу у других птиц. Во время поиска еды в воде меряют только головой и частью тела. Свою потребность в воде чайки часто удовлетворяют морской водой. Большинство этих птиц сиядные и в удобном случае могут питаться живой пищей, пищевыми отходами и падалью. Несмотря на это, в их рационе преобладает живая пища. Рыбы, ракообразные, моллюски, иногда мелкие грызуны. Крупные виды разоряют гнезда других птиц. Они могут ловить таких крупных птиц, как утки. В основном их жертвами становятся больные животные. В отличие от крупных видов, мелкие в основном питаются насекомыми и червями. От образа жизни чаек можем научиться. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, надо быть готовым к любой ситуации. Если видео вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки.